Беспредел будет нарастать, если вы не научитесь грамотно защищать себя. Вот по идее каждому надо бросить все. Работу, любовниц, отдых, там какие-то зарубежные поездки, дачи, вот это все побросать, все свои хобби, и заниматься только правозащитой. Вот если этого не, нас, не будет, то, то все. Ну, вот мы как катились вниз, так и будем катиться. Ну, короче, не могу пользуемся тысячу штрафов. А, ну еще легко отделался. Тебя в камеру сразу не, не посадили. Вообще повезло. Так бы дали сейчас 15 суток, и все, И заехал бы. И прощай, работа. Не умеешь с этим общаться, иди с другими учись общаться. И не подходи к ней. Ей надо, пускай сама подойдет. А я последний раз работал 7 лет назад. Откуда я знаю, что там у вас на работе творится? Он это не сделал. А ты его на этом не поймал. А мне это тоже не надо. Тебе прогул или опоздание, что-нибудь влепит такое. Ну, я тебе говорю, ты еще легко сделался. А мне сразу 5 влепили. Никто этого ничего не умеет, вот, вот поэтому всех это по беспределу и этот. Им не то, что пофиг, у них теперь на, на это пофиг есть э, кабура и пистолет на, на, на поясе. Ясно? Лишь бы человек работал, лишь бы он не занимался саморазвитием. Да, да, да, да, да дело да, не да. в том, что ты не услышишь, не услышишь, ты даже не пытался. Ну и, и что чё дальше, что чё делать-то будешь? А я дальше работать пойду в маске. А вы сразу ныряете в тему живых, и все, они вас как детей щелкают. Вот показательный пример, все будут на тебя пальцем показывать. Вот, смотрите, он не одел маску, тебе с каждым так будет. Наряд полиции, 19.3, неповиновение, да еще и штраф за маску, короче, все. И как только не представлялся, им пофиг. Им дали команду задержать, оформить и в камеру, все. Раз 10 так было. Чего-нибудь ему начинаешь говорить. Вы не выполняете мои законы и требования. Какие? Я вам делаю предупреждение. Какое предупреждение? Какой закон? Все, я применяю к вам физическую силу. Наручники застряли, хыщик, -хы -хы -хы -хы, готово, все. И, -и, -и, -и, -ты и ты уже едешь в УАЗике. Это надо сидеть, изучать. А вот этим заниматься самообразование. Вот такая задница в нашей стране творится. Вот такая страна, Серега. Я три года назад говорил, что будет и как будет. Никто не верил. Вот, пожалуйста, пришло все это. Серега! Это только начало! Да-да. здравствуйте. Привет. Я Сергей, мы вчера с тобой разговаривали вечером. Да-да-да. У, это... У меня еще возникли вопросы, можешь еще послушать? Слушаю. Э, вот я сейчас э, ну, составил волеизъявление, А ну, там где четыре вопроса является ли суд суверенным, имеет ли суд право судить живого человека, uh -huh. вот, вот, волеизъявление распечатал. Uh -huh. И А вот волеизъявление о перенесении рассмотрения дела я почему-то не могу поставить. Как можно там составить написать будет? Вот, определение, волеизвеление о перенесении рассмотрения дела номер такого-то об административном правонарушении в связи нужно будет указать. Или можно просто... А, я тебе вопрос, вчера ну, рассказывал несколько раз, как писать по переносе. вот я не помню. А ручка, бумажка есть. Диктофон пишет? А нет. Диктофон не пишет, а ручка. ручка пишет. Ну а пиши бумажка, тогда, нет. что делать. Пиши руками. Так, пишу. Я хочу. Угу. Чтобы рассмотрение дела было перенесено на более поздний срок. Mm -hmm. связи с тем. Как ты там говоришь, вот тебя типа ознакомили с материалами дела? Ну, дали возможность там фотографировать какие-то моменты. И то, как бы я стоял там, что-то читал, и они типа, ну ты друг, долго будешь читать, У нас типа рабочий день заканчивается. Mm -hmm. Короче, пиши. В связи с тем, что вам не это, а, так, это... На -на -на -на. подожди. В связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела так. в полном объеме, так. в том числе копирование аудиопротокола на флеш-носитель. В том числе копирование аудиопротокола. Копирование аудиопротокола. На флеш, носитель. На флеш -носитель. А, а также не, необходимо время для изучения данных материалов. И все, да? Ну, в принципе, все. А, и, а также оставлять уже под э, волеизъявлением э, вот это, без ущерба для меня, вот это, вести. Ну, оставляй. На каждом волеизълевлении. Да, да, да, да. Перед началом заседания, э, ну, судебного заседания, то есть да. я зачитываю уже вот это волеизъявление, что я живой человек, нахожусь здесь под принуждением, сохраняю за собой все права и свободы, и хочу для да, тебя просить да, следующий вопросы. В первую очередь. Да, да, да. И потом уже э, зачитываю воля изъявления, да. вот это вот, которое ну, да, ну, все, по все переносе он... рассмотрение. Переносе. Ну, можешь, можешь зарядить сразу вообще самое, самое, самое первое протокол, эти волеизъявления идут. Это вот, вот это то, что ты назвал. Самое uh -huh. первое. А дальше нужно обязательно это все фиксировать. То есть ты сам должен аудиозапись вести. и Дальше тебе нужно требовать, чтобы они вели. Поэтому первыми идут вылезяления аудиопротокол, письменный протокол и видеофиксация. А потом уже все uh -huh. остальные. Так, понял. Ну а допустим, если они они вчера ввели же и аудиопротокол, и... Да какая Италь... разница, ввели они или нет. Я тебе говорю, как делать правильно. А со своей ага. стороны требуй от них. Они тебе, есть, даже, и... они тебе даже могут сказать, что типа, а это пустое, мы и так все ведем. Неважно, все равно заявлять. Все понял. Это понял. Есть, в любом случае заявить... Это... В любом случае, каждую бумажку зачитываешь. Uh -huh. Требуешь uh -huh. приложить uh, к материалам дела и плюс еще потом uh, через канцелярию это все запихиваешь. Три экземпляра каждого уведомления должно быть. А в итоге один только на, на руках остался со штемпелем и с канцелярией. Uh -huh. Ясно? Uh -huh. А вы канцеля... а они в канцелярию не пускают? Uh -huh. Uh -huh. На, на почту заказным письмом с описью в это в вложение. Это уже получается после судебного заседания у сегодняшнего допустим? Да. Yeah. А, да, а как быть на почте? Вот у меня на почте недавно мне это, ну, пришло письмо судебное, то есть мне давали мне без маски опять вызывать полицию. Так тут-то ты не, не получать будешь отправлять. Ну, так аналогичная ситуация, все равно не обращайся, они не Другое отделение, иди, в чем проблема? Ага. Не умеешь с этим общаться, иди с другими учись общаться. Попробую. У меня в моем отделении не то что без маски, без паспорта все выдают. А, насчет еще предоставление персональных данных, то есть я ну, паспорт держу в руках, ну, чтобы удостоверить личность. Нет, знаете? да е-мое. ты вообще мои видео не смотрел, да? Ну, мель, ну как сказать, мельком, не а. от, от начала Ясно, все что-то мельком спросят, а потом удивляются, почему у них ничего не получают никогда э, по, вот, вот эту бумагу под названием паспорт ни в суде, ни где-либо еще, никогда ее из рук не выпускай. Угу. Я... Ну то есть просто предъявляю, как показываешься. В руках показываешь, и все. И не подходи к ней, ей надо, пускай сама подойдет. Ну, получается это вообще паспорт передавать и вообще не любому сотруднику, там ни полиции, никому, То есть Слушай, просто. Слушай, от, открой, ты, если ты мне не веришь, открой последнюю страницу паспорта и почитай, что там написано. Uh -huh. Ну я читал что уже... Ну все, и... что ты мне вопрос задаешь? Я никому его не даю. Ну, ну все, тогда поставилась Антон, говорите. Давай. Счастливо. Добрый вечер, Антон. Привет. Здорово. И... Я тебе отправлял сегодня видео аудиозапись. Не слушал Хэ? Нет. Чем дело закончилось? Ну, он во все воле изделения отказал. И рассмотрел дело, вынес как, постановление. Ну, короче, не могу пользу Тысячу штрафов. А, ну еще легко и делался. У меня там еще... Перед ну, перед тем, как зайти в зал заседания, там конфликт возник, ну, спор возник с приставами. Я начал ну, видеофиксацию производить. Вот они там на меня наехали, что я произвожу видеофиксацию. Ну и что, тебе пришлось выключить или что? Ну, я выключил потом, да, но я включил аудиозапись. Ага, молодец. Вот я хотел про это, проконсультироваться у тебя, если бы ты послушал мне, прокомментировал. Ну, про я с удовольствием, но как... мне видео надо монтировать, еще пять штук Так. Ну, как будет время, так как с тобой может быть связаться? Так, а, так, так, так. давай как посмотрю. А что а там слушать-то? Что у тебя результат не устроил? Не согласен, обжалуй. Ну, вот я и хотел бы консультироваться, как дальше это будет? Либо соглашайся, либо обжалуй через персону. Обжалование, то есть это будет уже просто в письменной форме? Или как это? Я даже не представляю, как дальше. Где проходило? В городском или в мировом суде? Ну, Районном, районный суд. Районный, города? Город, да. Города, Города. Что, Красноуфимск, большой город, у него, он на районы разбит или что? Да нет, небольшой, маленький городок. Краснофимск к какому городу относится? К Еренбургу или к кому? К Свердлов, Свердловской области, город Краснофимск. А, районный суд городской, да? Угу. Так, ну, обжаловать, я не знаю, как там у вас. По идее, в это, вышестоящую инстанцию апелляцию. Ну, вот давайте? я читал на сайте, там написано, что через их суд, через их сайт можно по типа, обжалование. Это Выше понятно, стоящие. что через них. А куда вышестоящий? Какой? Екатеринбурга или какой? Вот этого я не могу сказать. Не знаю. Ой, ну я не знаю, как тебе защищаться, если ты даже таких еще не знаешь. Узнавай. Если mm. хочешь обжаловать, это долгий путь, может даже до Верховного суда дойти. Только там могут отменить. А могут и не mm. отменить. Ты готов вот это вот год потратить времени, чтобы это добиться? Mm. А? Да, конечно. Да, да нет, конечно. У меня столько времени сейчас не Тогда у тебя есть выбор, либо тебе вот ты завтра выйдешь опять на работу, опять то же самое будет. Uh -huh. Опять скажут, опять полицию вызовут. Опять, опять 19.3. мне, вот, мне... То, я даже не представляю, ты, понимаешь, как... То есть там будет то же самое, как и в этом же суде, то же самое, просто лучше стоящего. Правильно? Да, везде одно и то же. Они все по беспределу делают. И, допустим, если я подаю на обжалование, там, то есть меня опять должны пригласить в суд. Да. Есть У тебя, скорее всего, в Екатеринбурге будет, тебе туда ехать надо будет. Если не поедешь, без твоего так. участия рассмотрят. Но, ну, допустим, если без моего участия, они... тоже есть вероятность, что они рассмотрят, допустим, ну, в мою пользу или нет. Если есть там будет, есть ну, вероятность, да. ну, смотря как ты напишешь апелляцию. Ты умеешь апелляцию составлять грамотно? Да нет, конечно. Нет, конечно. Ну, вот. скорее, скорее всего, не, не это. Ну, ты можешь научиться. То есть, это надо время потратить. То есть, в интернете полно решений, полно апелляционных определений и т.д. и т.п. Это надо сидеть, изучать целыми днями. А если у тебя нет времени, если ты все время работаешь, то вот тебе, вот, пожалуйста, ловушка. Либо работай в маске, либо, либо забей на работу и изучай, как обжаловать эту маску. А, вот еще какой вопрос А допустим, вот, если меня пригласит там вышестоящий суд, повестка будет являться основным, ну, законным основанием, ну, основанием. что меня с работы отпустили. Или мне нужно будет как-то за свой счет брать там? А, вот это с работодателем, выясняй. По идее, да, по повестке, все, у меня сегодня суд, все. Ну, как к этому отнесутся работодатель, работодатели, потому что сейчас уже все клали на все эти суды и через действие mm -hmm. чистой коммерции. Ну, раз идешь на суд, бери отпуск за свой счет, обычно так говорят. Ну, в смысле, деньги там, там за свой счет а оплачу. Ну да. Нет, но ну, они меня, как сказать, обязаны отпустить, если я там, пускай даже напишу за свой счет там выходной. Да я не знаю, они я, не я... Могут... ты что, о чем ты говоришь? Я, я если <с anthology> работал, то работал без всяких нарушений. То в мое время Семь лет назад не было такой вообще фигни. А Я последний раз работал семь лет назад. Откуда я знаю, что там у вас на работе творится? Какой, как там трудовой кодекс Нет, изменился? Ну что, начальнику своему задай вопрос. У меня предстоит процесс. Если придет повестка, ну, покажу. Подпустишь? Антон, у нас такой начальник, что... Ну, а я что сделаю с вашим начальником, который... Ну, смысла нету с ним разговаривать вообще. Ну, а с кем есть тогда смысл разговаривать? Женщина на тебя полицию вызывает, с начальником нет смысла разговаривать. Я, я сегодня разговаривал, он мне говорит, что на работе тебе делать нечего без, без, без документов. То, что ты я говорю, я же принесу повестку, повестку в суд, потому что у меня было, был суд сегодня. Он говорит, нет, мне нужно постановление, суда. но придется ехать с утра в суд, забирать постановление. Суд с утра И, тебе нет. не выдадут, может даже не ехать, изготавливаться в течение трех дней. Мне, мне сказали, я выпросил у них еще, они не вообще изначально не сказали, просто ушли и еще. Я подошел э, к этому, тоже через э, этих, через 30-го. Узнал, они мне сказали, что завтра, ну как в рабочий день с девяти там до не работы, в любое типа время подходи, будет решение этого. У меня там, видишь, что еще, я когда документы распечатывал, и редактировал. Я там допускал да, ошибки в волеизъявлениях, где, где там районный суд города, допустим, Краснофинска, там надо было написать, а я в этот отредактировать забыл, и город Сургут там прописан был. Некоторые приходные изъявлений. Ну, это, ну как? А что ты хотел? У тебя времени, сутки были, ты мог и не увидеть это все, там 22 документа. Ну, я это не все распечатал там, допустим, выявление о вызове свидетелей в суд, этого не было, там, еще чего-то. Но самое основное, это там, о протоколах, об аудио письменном и аудио. Вот, Я выделение. так понял, заседание да. быстро прошло, да? 20 минут. Ну. Может, даже, по Он что, все выявление отклонил или что? Все, да, все отклонил. А как он отклонил, устно или письменно? Устно. Устно. Я ему задал вопрос, вы мотивирование наклонение отклонение даете в письменной форме? Он говорит, да. Ну, то есть, это будет завтра, наверное, видно, как-то... А, ну, вот видишь, он, он, он тебя развел, как это, как, как маленького, то есть, по закону РФ, ты это ты как ему, в письменном виде подавал? Я сначала перед заседанием зарегистрировал в канцелярии, как оно там называется. А, ну вот. А в ходе заседания зачитывал, да? Только одно волеизъявление зачитал. Почему только одно? Ну, он перед началом, то есть он не согласился там начинается судебное заседание, а просто там начал типа разбираться, там, что вот волеизъявления, такие-то, такие-то. Ну сам зачитывал. Не полностью текст но вот так. Кто он? Да. Так надо было перехватывать инициативу, сказать, я хочу зачитать волеизъявление. И читаешь, и все. Ну, это Мало, конечно, времени было на подготовку у меня вообще. Да дело не во времени. Меня ночью разбуди, скажи, все, это, вот они сюда придут, допустим. Ну, у тебя все равно опыта побольше, ты с этим. У меня там намного меньше опыта, конечно. Хотя я интересуюсь, конечно, этим вопросом но... Нет, не придут они сюда. Этот, ты что-то меня смысла сбил. Короче, ты не зачитывал, да? Во, что я тебе хотел сказать. Короче, если письменно подается это по законам РФ ходатайства, то оно, вот это так называемая черная мантия, если в письменном меню подается, тогда он должен встать, выйти в совещательную комнату, там принять решение, напечатать постановление по данному ходатайству, вернуться и зачитать свое постановление. Он это не сделал, а ты его на этом не поймал. То есть вот в апелляции про это можно писать. Но опять же, ты сможешь это все грамотно обосновать. Ну, надо надо будет заниматься этим. а как ты будешь, заниматься, если ты все время работаешь? Ты меня звонками задолбаешь, правильно? Ну, конечно. Ну, вот. а, а мне это тоже не надо. Я тебя могу направить в определенном направлении, но тебе для этого нужно очень много времени потратить. А у тебя его нет. Mm -hmm. Вот такая страна. Но, в, любом, в, ну, в любом случае, у меня сейчас же есть время на, да, то есть сделать выбор. То есть 10 дней у меня есть на. На это. Правильно? Тебе хоть копию определения ну, выдали? Ничего не выдали. Сказали, все, завтра. А, ну, не факт, что ты завтра придешь, тебе что-то выдадут. Ну, это же получается все равно со, со дня с ознакомлением постановления будет у меня десять дней. С момента получения на руки? Ну, ну с момента получения. Ну, ну а те, они тебя просто сейчас задергают. Ты с работы отпрощишься, придешь, они скажут, ты еще не готова. Ты опять на работу, тебе, а, тебе, тебе прогул или опоздание, что-нибудь влепит такое. Вот такая задница в нашей стране творится. Ну, короче, вполне. Но я все равно посмотрю, все равно, в любом случае, будет 10 дней, да, то есть я хотя бы посмотрю там, что, как там, и решу там, есть ли мне дальше продолжать или нет. Смогу ли я, короче, хватит ли у меня силы, времени и желания. Что я, я вот тебя сопровождать в этом деле не готов. Даже за деньги там, даже за базовывание суммы не готов. Потому что я слышу, что у тебя, э, как сказать, сила, сила воли у тебя очень слабенькая. Во-вторых, mm -hmm. у, у тебя времени нет, потому что ты работаешь. В-третьих, даже если ты уволишься mm -hmm. и скажешь, все, я буду переть и так далее, у меня этого времени нет, понимаешь? Mm -hmm. Ну ладно, что, ничего страшного. Ну, я тебе говорю, дальше. ты еще легко отделался. Меня ни разу штраф ну, не назначали. Меня ни, ни, разу, ни разу не отпускали на волю. Меня сразу в камеру. Прямо сюда? Конечно. Ну, это типа нарушение правил поведения в суде? Нет. Ну, Просто что? по беспределу. Вот когда первый раз задерживают, там, по идее, предупреждение. Второй раз уже штраф. Третий раз там, ну, двое суток. А мне сразу mm -hmm. пять влепили. Ну и как, по моему мнению, долго еще будет продолжаться, ну, такой, как сказать, атмосфера в, этой, в этих структурах будет продолжаться. Серега, это только начало. Нет, я ну, все равно же, то есть, как-то продвигается, то есть, не как раньше было, там, допустим, пять лет назад. Все равно как-то какая-то информация должна когда них доходить. Зависит не от них, а от тебя. Если бы ты знал законы РФ, если бы ты знал, что такое ходатайство, что такое отвод, как правильно это все делать, и т.д., и т.п., и появил бы свою волю там, и зачитал вовремя все, и, короче, велся себя правильно, ничего бы у них нет, и не проканал, еще, еще бы и на видео всех их заснял, и сам бы видеоролик выпустил. Ты умеешь видеоролики ну, выпускать, нет. монтировать угу. их, на ютубе размещать, угу. еще где-то? Никто этого ничего не умеет. Вот, вот поэтому всех это, по беспределу и это. Ну, у меня сегодня забрали телефон приставы. Только когда я начал фиксировать. Это так ты ну, готовы, Без маски, допустим. И, и, и... на рассмотрении был без маски. Телефон-то вчера... вернули? Вчера телефон вернули. Ну и сегодня тоже вернули, конечно. Сразу же. Ну как сразу. Же? Я маленький с ними там по... поспорил, свою отстоял. Они, же, они просто в нагую говорят, типа, стирай видео и все. Я говорю, на каком основании? Я говорю, если вы считаете, что я что-то нарушил, составляйте протокол Ну почему, говорят, бандиты-то действуют? Если мне меня чем-то требуете какие-то меня стирать, не стирать? У меня, может, там вообще ничего нет. А они ну, всегда в, так действуют? В, в таком русле. Ну, вот я как бы им и озвучил это, что ребята не, не пробуют никак вообще. А им пофиг. Я понял, что им пофиг. Им не то, что пофиг. У них теперь на это пофиг. Есть кабура и пистолет на поясе. Ясно? Ну, все равно уже в каких-то моментах стрелять не будет. Что? Я Я тебе рассказываю. Вот ты меня вообще ни хрена не слышишь. Я тебе вчера говорил, что это только цветочки. Сегодня об этом сказал. И уже третий раз набегаешь, что это только цветочки. А ты меня не слышишь. Я а об этом три года сказать? говорю. Я три года назад говорил, что будет и как будет. Никто не верил. Вот, Но пожалуйста, ты... пришло все это. Нет, ну ты можешь озвучить, как, как ты видишь, что может быть дальше, как развиваться событие. В отношении тебя или в отношении всех? Нет, нет, вообще в, в общем, в целом. В общем, в целом? Да. Беспредел будет нарастать, если, если вы не научитесь это грамотно защищать себя. Вот по идее, каждому надо бросить все. работать, если вы там, я не знаю... Какие-то там любовниц, отдых там, какие-то зарубежные поездки, дачи, вот это все побросать, все свои хобби, и заниматься только правозащитой. Mm -hmm. вот, и, вот если этого не, нас, не будет, то, то все, вот мы как катились вниз, так и будем катиться. Ну mm -hmm. вот так оно, конечно. Даже вот, допустим, есть желание, когда заниматься, отстаивать свои права, только, работа, времени все равно не хватает. Так, <толкно <-толкное> так на это все и рассчитано. Специально гонят всех на работу, за любую зарплату, за копейки, лишь бы человек работал, лишь бы он не занимался саморазвитием. А вот это еще тебе хотел сказать. То есть он сначала, как, в начале рассмотрения дела, он ко мне обратился, так, ну, как я его попросил, типа, обращаться ко мне, живой мужчина, хозяин Сергей, он так, так и начал обращаться. А в конце, когда я оглашал, ну, решение свое. То есть, он мне говорит, вам все понятно? Я говорю, вы к кому обращаетесь? Он к вам. То есть, я говорю, вы обратитесь ко мне, как положено. Чего? Он, он так и не обратился. Обратитесь, бил, ко мне, как положено. Как к ну, человеку, мужчину, хозяину, ну, живому мужчине, хозяин имени Сергея. Он так и не обратился. Так. Ну, а дальше что? Он не настаивал по поводу, понятно? Нет, не наставил. Ты там хоть раз садился? Вот Нет. А хоть раз сказал на, на вопрос понятное, да? Mm, блин, ну, на, на вопрос понятно, по-моему, вообще он не, не задавал такой вопрос. Вот, надо послушать видео Ауди. Ты же только что сказал, в конце спросил, понятно? Ну, я, я вот, вот в самом конце я ему и сказал, что вы к кому обращаетесь, вопрос задал. Он, он не говорит к вам. Я опять ему, кому к вам? Ну, там, опять там что-то там, ну, Гутовин, Сергей Александрович. Я говорю, это я не являюсь. Я живой мужчина, хозяин имени Сергей. прошу ко мне сейчас. И он там, ну, как-то съехал-то, и все. Ты сказал, прошу, это просьба, он ее проигнорировал. Ну, а, ну, может, ну, надо просто переслушать, заново. Как, ну, как, как конкретно, я просто сейчас не могу вспомнить. Ну, так сам сначала переслушай, что ты мне-то отправляешь? Я-то точно услышу все. Ты попробуй сам сначала все услышать, все свои ошибки. Мне просто я могу их не услышать, то есть я-то посчитаю, что как бы вроде все нормально, хотя же я с такой точки зрения... Да, да <смех> дело не в том, что ты не услышишь, не услышишь, ты даже не пытался. Да я первым ну, делом, бы, вот если бы я записал, я первым делом пришел домой на... и слушал бы, раз десять бы послушал, и все бы для себя выяснил, А потом бы уже кому-то на экспертизу отправлял. Правильная мысль или нет, или может еще какие-нибудь ошибки найдешь. А ты сразу отправил, все. И ничего не помню, что я там говорил, как говорил. Тебе даже не интересно. Вон у Антона появится когда-нибудь. Время через неделю. Вот, вот он. Пускай слушает. А я дальше работать пойду в маске. Логично? Ну, логично. Ну с твоей точки зрения логично, а с моей нет. Да нет, почему я все равно буду слушать, сенка. Ну так ты будешь. Просто видишь, вот допустим, вот вчера я, я в смысле сегодня тебе звонил насчет воли изъявления, да? Вот я, когда смотрел видео, то есть я так понял, что когда при твоем судебном разбирательстве не велось аудио-протокол и письменный протокол, вот я поэтому думал, что ты поэтому делал волеизъявление. То есть а в моем случае у меня велся и аудио-протокол с их стороны, и, ну и письменный. То есть я же не как бы, этого момента не, не знал. Ты а не посчитал, что как, что не нужно делать волеизъявление, раз, раз ведется протокол? А что, ты, а что ты делал вместо выразделения? Нет, я, я говорю, что я на это не обратил внимания. То есть я ш... посчитал, что как бы так и должно быть. На не... нужно, не... Непонятно. Ты на что обратил внимание? Причем какая разница? был у меня аудиопротокол или не было? Ничего не понял. Нет, я я хочешь... говорю, что про, про, про, про волеизъявление mm -hmm. о введении аудио- и письменного протокола. То есть все равно надо было заявлять, я же тебе вчера об этом говорил. Нет, я, я и заявил, но я не, не собирался его делать. ты же мне подсказал сегодня, что по-любому надо делать его. Ведется он, не ведется с их стороны. А я, я на это не обратил внимания, потому что посчитал, что раз он ведется по, ну, с их стороны, значит, это нормально, как бы. Я смогу затребовать у них это, песниный и аудиопротокол. Ну, то есть не, не... так ты заявлял или не заявлял? И ты мне что-то мозги запудрил. За заявлял сегодня. Не, ну, вот и... После того, когда ты мне, ты мне, сказал, что это нужно делать обязательно, не в зависимости от того, что ведется он с их стороны или нет. Ну так и говори. А то мне. Ты, ты, ты мне пытаешь... Я так понял, ты пытаешься донести, что типа, ну раз, раз они ведут, то я не стал заявлять. Ну, и, и, и что дальше? Что делать-то будешь? Ну, вот я тебе и говорю, что сейчас буду решать. У меня есть время. Просто буду смотреть, слушать, думать. У меня есть время, да, на подачу на смотрим. А с этого воля на ознакомление с материалами дела ты подавал? Да. За штемпель угу. у тебя стоит? А, из канцелярии это, конечно, стоит. А, ну вот вот, вот. Видишь, У меня еще какой нюанс. Я не, не соединил... Листы были изъявлений, где там два-три листочка э, степлером не сцепил. И получается, они поставили штампики только ну, на, на передней страничке, то есть а следующие не ставили. Ничего страшного. А, быть на... а, то есть, ничего страшного? Да. Ну вот, получается, тебя не знакомили с материалами дела. Это основание для отмены в, апелля... в апелляции. Плюс из э, «Черной мантии» не удалялась совещательную комнату при принятии решения. Ну, вот я и говорю, что как бы есть, есть какой-то шанс. Как, да, шанс это есть, но вопрос в другом. Ты сможешь грамотную апелляцию подготовить, чтобы обжаловать по ихним же законам? Ну, на данный момент, конечно же, нет. То есть, я но... вообще еще не, не, не, не подходил к этому вопросу. Ну вот. А, а это первый шаг. Изучить их законы и бить их их же оружием. Ихними же законами. А потом уже, когда разберешься во всем этом, тогда только в тему живых залазить. Когда ты как рыба будешь в воде, как вы в, в, в их всех этих фик, фикциях. Надо сначала изучить этот, этот весь процесс, как это все делается. А потом уже лезть в тему живых. А вы сразу ныряете в тему живых, и все, они вас как детей щелкают. Ну, в любом случае, опыт нужен, то есть, ну, по крайней мере, вот я по себе если считаю. То есть, мне нужен опыт непосредственно общения, То есть, мне просто в теорию это сложно. Я и, тебе и говорю, и, вот исходя из той информации, которая у меня есть, тебе вообще повезло. Тебя, во-первых, из камеры, тебя в камеру сразу не, не посадили. То есть тебе дали шанс на воле это все подготовить. Во-вторых, mm -hmm. во -во -во тебе там дали что-то сфоткать, какие-то материалы. В-третьих, тебе что там, ну, считай это, перенесли заседание. И, и в-четвертых, тебе вообще штраф, этот персоне штраф назначили. Вообще повезло. Так бы дали сейчас 15 суток, и все, и заехал бы, и прощай, работа. А, кстати, еще я сейчас вспомнил, почему отказ, ну, типа мотивированный отказ в а, отложении дела на, ну, на определенный срок. Якобы, я же подписывал вчера ну, документ, что якобы ознакомился с материалами дела. А я так, тебе... А я тебе говорил об этом, что они обязательно это будут использовать. Тебе подсовывают какие-то бумажки вообще, хрен знает что. А ты ознакомиться с материалами делай. Это знаешь, как делается? Это приходишь, от корки до корки фотографируешь, снимаешь видео, пролистываешь полностью дело от корки до корки. И вообще можешь там сидеть сутками и знакомиться ровно столько, сколько тебе необходимо. И плюс еще копируешь аудио, видео, там диски какие-то. Это все копируешь и можешь сидеть там сколько угодно. Время ознакомления с материалом дела не ограничено. А тебе просто показали, позволили там две страницы сфоткать, и все, и ты расписался. Ты хоть написал там в каком объеме, сколько страниц, какое э, пронумеровано, ну прошито, нет. Там. Ты же ничего нет, этого нет. не писал. Ну еще... Вот, вот, вот я что подписал только потому что... Ну, принимаю, ну я, вот, вот, я... вот. Как детей как детей делают, я тебе говорю. Ну Что, будем заниматься? Я тебе говорю, у -у -у. выбор простой, либо ты, вот тут два выхода всегда, либо ты на это, это забиваешь, скребя совести и идешь дальше работать в маске, потому что еще и тебя там по-любому, все, раз тебе штраф назначили, все, О, этот точно у нас маску теперь оденет, все, вот показательный пример, все будут на тебя пальцем показывать, вот смотрите, он не одел маску, ему штраф назначили, тысячу рублей, все. Теперь с каждым так будет. Наряд полиции, 19.3, неповиновение, да еще и штраф за маску, короче. Все. Не, ну, сейчас это уж неповиновение не не не это уже не будет. Я уж часто персональные данные буду предоставлять. Ну, буду да, а ты что думаешь, ты если предоставишь, то не будет, что ли, неповиновение? Ну а ты реально, детский сад, я тебе серьезно говорю. Я тебе говорю, у меня по-всякому было. И предоставлял, и не предоставлял. И в носок паспорт прятал. И как только не представлялся, им пофиг. Им дали команду задержать, оформить и в камеру все. А дальше все зависит от тебя, как ты умеешь это, право защищаться? Не, ну в моем-то случае бы такого не было, если бы я им просто персональные данные вы представил, ну. что они бы просто протоколы по 19, ой, по 26.1 бы составили, все, я бы подпись поставил свою, написал бы там э, в объяснении. Возможно. Это вот, они это, будут это, все, да, все. подожди, что ты мне рассказываешь? Я тебе говорю, это возможно, что не было бы. Это все вот от того зависит, кто там в погонах приехал. Если бы ему надо было бы, он бы тебя просто спровоцировал, и все, и, и, и, и, и, и, и любое там требование, и тут же, типа, предупреждаю, и все, физическая сила, поехали. Ты что у нас так, что, это, раз десять так было? чего нибудь ему начинаешь говорить, вы не выполняете мои законы и требования. Какие? Я вам делаю предупреждение. Какое предупреждение? Какой закон? Все, я применяю к вам физическую силу. Наручники застают, -хэ". готово, все. И, и, ты, и ты уже едешь в УАЗике. <Стит> что ты мне рассказываешь? Я <смех>, сам все видел. Вот такая страна, Серега. <смех> <смех> так это не только в нашей стране. И ты везде ты сейчас, ты, сейчас, ты, это везде сейчас. Сейчас это все нагнетается везде. Сейчас это каждого будут прокручивать. Ну что, у тебя вопросы. А, и второй выбор, это ты. Я не знаю как. Как-то время находи, как-то время изучай. Смотри, сейчас информация очень валом в интернете. Как по 19.3 действовать? Как, как по 20.6.1 действовать? Это надо сидеть, изучать. Не всякие там тиктоки смотреть, там телевизор, бухать, там, я не знаю, там ходить в кинотеатры, кальяны, там с друзьями курить, еще что-нибудь. А вот этим заниматься. Самообразование. Ну посмотрим сейчас мне, как, как я еще соображу. Смотри сам. Смотри. Дело твое. Конечно. Ну все, Антон, все, тебя за поддержку, за ну презентацию. Благодарствую, традиционный вопрос, могу разместить разговоры. Добро, добро. Благодарствую. Ну все, всего доброго. Давай, да. счастливо.